Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Михаил Прошурин. И сегодня я хочу поговорить с вами о денежном боте. Итак, давайте посмотрим. Мы снова находимся на проекте WebTokenProfit. Здесь я хочу сегодня запустить денежного бота. В проекте WebTokenProfit можно запустить денежного бота. Чтобы его запустить, у меня есть специальная ссылочка, которую дал мне мой партнер. Сейчас я по ней перейду и запущу этого бота и покажу вам как он запустится все ссылки будут у меня тоже внизу под youtube каналом можете тоже посмотреть и запустить бота кто участвует в этом проекте об этом проекте я рассказываю тоже в одном из моих видео можете посмотреть если вас заинтересует можете связаться со мной вконтакте в чате я вам объясню что это за проект итак переходим по ссылке моего партнера, вот ссылочка ⁇ Запустить бота ⁇ Я нажимаю ⁇ Запустить бота ⁇ Запустить. Нажимаю ⁇ Старт ⁇ Теперь вам надо нажать на кнопочку ⁇ Регистрация ⁇ Вы зарегистрируетесь, вбиваете свой email и прописываете здесь пароль. И у вас тогда произойдет регистрация. И у вас откроется вот такое окно. Здесь вас приветствует бот. И у вас здесь будет пополнение, вывести инвестиции, мой баланс, личный кабинет. Но давайте попробуем пополнить. Нажимаем на кнопочку «Пополнить». Для пополнения век с вашего кошелька используйте мой многоразовый адрес ниже. Средства поступают в течение часа после перевода. Вот, значит, я понимаю, что это наш адрес. Итак, скопируем адрес. Копировать. Так, скопировали адрес. Заходим в кабинет WebTokenProfit. Нажимаем финансы. вывод прописываем адрес кошелька который мы скопировали еще раз посмотрим тот ли кошелек так 50, 503 заходим все правильно так вбиваем сумму вот наша сумма которую я могу перевести копирую Вставляю, копирую код, нажимаю кнопочку отправить, запрос был отправлен администрации, все, переходим обратно в бота. Переходим в мой баланс. Баланс пока ноль. Здесь нам дают нашу реферальную ссылку. Надо подождать немножко. Я пока остановлю запись. И мы подождем с вами немного. Потом продолжим дальше. Итак, я подождал где-то минут 20. И мне пришло такое сообщение. Был произведен Автообмен по курсу 12 долларов. Я переводил 2 и 25 век. Мне дали 27 долларов. Сейчас я буду делать инвестиции. Нажимаю на кнопочку инвестировать. Прописываю здесь 25 долларов. 25 Отправляю, где пишут воспользуйтесь минут либо введите команду старт. Так, открыть депозит, наверное, нажимаем. Выберите кошелек. Так, 27. Выберите сумму. 27. Вы уверены, что хотите продолжить покупку? Да. Так, мне пишут, вы создали новый депозит на 27 долларов. Депозит создан. Мой баланс нажмем. Так, реферальная ссылка. Так, сейчас мы узнаем, где посмотреть нам наш депозит. Чтобы посмотреть, заходим в личный кабинет. Мои вклады. Активные депозиты. И вот у нас оп, оптиума. Прибыль 0,7 в день. Инвестировано 27 долларов. Статус активен. Общая сумма депозитов 27 долларов. Ну все, теперь надо будет ждать, когда нам будет каждый день начисляться по 0,7% в день. Ну, я сниму новое видео, и мы посмотрим, сколько мне накапает через неделю. А на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки будут внизу. До встречи.